пляж, отличный заход песчаный. Что хотел сказать еще по пляжу, что сейчас здесь, видите, все выровнено, сделано песочек, сейчас не разрешают как бы все выравнивать, что природа сохранять. Здесь еще давным-давно пляж был подготовлен, поэтому вот такой отличный. Да, друзья, можно смело рекомендовать этот отель. Хорошая территория, вот все, все, что нужно, все есть с точки зрения и отдыха, и все свежее, все новое, развлечения, анимация, все, есть большие номера, так что супер. Самое главное, как вы помните, да, цель моей поездки найти отель с хорошим заходом в море, с пляжем. И здесь все с этим очень даже хорошо. Друзья, рядом еще пич Альбатрос, он прям рядышком Паласом находится. Пляж у них почти один, но все-таки разделен, там не пускают друг к другу. Друзья, программа бешеная, буду что успевать показывать. Потому что организаторы, конечно, просто какой-то бешеный загон устроили. Вообще не успеваешь ничего не снять, не показать. Они по 15 минут на отель сделали. Поэтому, друзья, что успею, то покажу. Но главное, все останется здесь. Если будут какие-то вопросы, будут помогать, отвечать. И что-то еще, наверное, эту тему посты.